Январь – традиционное время подведения итогов. Комитет по делам молодежи 24 января в 11.00 тоже отчитывается о своей работе в 2016 году. Поэтому переходите по указанной ссылке в прямом эфире онлайн. Будем говорить о достижениях молодежной муниципальной политики города Новосибирска.